так и есть да. ну что я думаю что мы можем начинать да у нас Давай. я буду переходит на украинскую мову я бачу что у нас уже є наші шановні учасники до нас уже приеднались люди до нас будут приєднуватися люди я буду одразу просити вибачення за не завжди такий стійкий интернет він для нас сьогодні у роскоши якщо він перфектний але я маю надію будемо сьогодні на зв'язку і будемо на зв'язку тому що сьогодні ми бажаємо обговорити помислити переосмислити дуже важливий сьогодні тему адаптації у тему нашого ворф life балансу і саме адаптації з точки зору нашої роботи Такі очень интересно, кажется, для многих, что она где-то до военных але Но мы должны до и наших непростих часів до нашої нашей экстремальной неопределенности в центре работы. И вот с метою обговорить эту досить сложную тему, тему повернения до роботи, тема наше обращения рабочего процесса, з дуже шановними задачами, з волонтерством, службою в територіальної обороні, в ЗСУ. Як повернутися після такого бекграунду, підпірюються до роботи, тому що без грошей, так, без продуктів, без речей, без певних людських благ ми не можемо існувати, їдатися на роботу. Ми хочемо сьогодні поговорити із точки зору периметру українського і з точки зору налаштування на роботу вже за кордоном. Ми попросили прийти, скажімо, до нас в студію, на наш ефір, людину, яка має цю експертизу і може відповісти, мабуть, на найскладніші питання сьогодні стосовно. Ми запросили Катерину Осадчук, Катерина Сіо та директор з маркетингу компанию тех Рекрутерс», член консультаційної ради айтингового фонду «Нікатях Фемелі», практикуючий гештальтерапевт, Катерина – и психолог, и эксперт-маркетолог, и СІО, топ-менеджер. Тому я думаю, что ці знания и досвід психолога, экономиста, маркетолога та менеджера, Катерина сможет сьогодні відповісти на дуже складні питання. Питань до Катерины, как мы анонсировали Але мы выбрали зробили сделали такую фоллоап-выжимку из пяти вопросов. Если у наших уважаемых участников эфира будут вопросы, оставьте их, будь ласка, в нашем чате. оставьте их, будь ласка, возможно в нашем Фейсбуке, как вам удобно. Мы эти вопросы Катерині задамо. Катерина, мы вам очень благодарим. Я вам очень благодарю. Тобі. Что даже у такому сьогодні специфічному стані не совсем перфектным самопочуттям ты в нас сегодня в эфире, я буду тебе дуже вдячна за на питання и уже дуже дякую за такое желание поспілкуватися з нами с складних питань. Ну и перве питання, яке я хочу задать, оно у нас есть уже в нашей инициативе с кодовою назвою як ви Это питання, как, на твій погляд змінилося і зміниться ставлення, як ми взагалі змінилися як особисто, і як змінилося і зміниться ставлення людей до роботи, до феномену роботи саме узв'язку mm -hmm. связи з перенесенням стресу, з новими викликами, і з новими викликами в рамках України і з викликами, які відбулися через міграцію людей? Катерина, будь ласка, чекаємо на твою відповідь. Спасибо большое за интро. Я сразу прошу прощения, я буду говорить на русском. А, объясню, почему. Я хорошо говорила на украинском, до переезда, как ни странно, потому что сейчас я все время говорю на английском практически. А, мой сын пошел в немецкую школу, я в Швейцарии нахожусь, и а, в школе он общается на немецком, и учитель говорит только на немецком, и мне нужно еще и немецкий изучать. И у меня в голове все перемешалось, и как только я начинаю говорить на украинском языке, я автоматически перехожу на английский. Uh, и это звучит очень странно, украинский с английскими предложениями. Поэтому uh, так, для меньшего стресса для, и для себя, и для вас, кто говорит на русском языке. Uh, да, вопрос, как изменилось наше отношение uh, к работе сейчас? Uh, я, когда увидела вопросы, которые сейчас актуальны, uh, думала, как же на них ответить так, чтобы это было... Ну, максимально полезно всем, да. И понимаю, что сейчас, как Алена вот тоже сказала, сейчас у нас 44 миллиона сценариев, да, потому что каждый человек со своей какой-то уникальной историей, со своими потребностями, болями. И вот дать какие-то простые советы, которые будут полезны всем, ну, наверное, я не смогу. Какие-то смогу. Но больше я бы хотела поделиться своим опытом, как второй раз переселенка, потому что в 2014 году мне пришлось уехать из Донецка. Собственно, оставив там все, начав новую жизнь и в том числе новую работу в Киеве. Сейчас мне пришлось уехать из страны и ну, что-то начинать здесь заново, что-то продолжать, слава богу, как раз... У меня есть важная опора, возвращаясь к вопросу, это работа. Удалось сохранить бизнес, мы его сейчас восстанавливаем, развиваем, перестраиваем на новые какие-то рельсы, как, наверное, тоже многим сейчас приходится делать. Как изменилось отношение к работе? Я вижу это по себе и по, своим, по своей команде, и по друзьям. Работа стала очень ценна, да, но при этом на нее не хватает ресурса. Мы находимся в стрессе, мы находимся в новых для себя обстоятельствах. Например, если в Киеве у меня была какая-то налаженная жизнь, ну, у нас была налаженная жизнь, чаще, чаще всего да какая-то логистика понятная. Вот, дом, работа, школа, садик ребенка, горничная, которая при, приходит, помогает, или какая-то помощница по дому. Понятно, где, как купить еду. то когда мы переехали, либо в другие регионы, в Украине, либо в другие страны, нам, у нас появилось огромное количество задач помимо работы, которые нужно успевать решать. И много к чему адаптироваться, к языку, к новому месту. Приходится делать, кроме работы, те, то, что мы не делали. Ну вот, например, я, да, решать кучу бытовых каких-то вопросов. И, соответственно, есть ощущение, что те, кто работают, это работа 24 на 7, но не очень продуктивная. Работать очень хочется, а времени и сил на это нет, потому что еще и хочется включиться в волонтерство, чем-то помочь. Смотришь новости, они тоже на тебя как-то влияют. Да, вот это хотел сказать. И, конечно, очень грустная ситуация, в принципе, по Украине, потому что статистика говорит, что 50, 53%... Людей, которые ранее работали, лишились работы. 21% продолжает работать удаленно. И только 22% вообще всего трудоспособного населения Украины остались работать на своих местах, как обычно. И это, скорее всего, те люди, которые обеспечивают базовые потребности. Электричество, да, логистика, врачи, какое-то необходимое производство. самое. Да, может быть, есть какие-то уточнения? Направляй меня, пожалуйста. Да, добрый, Кать. Кать, а как а, ты, взагал, у наших новых умовах, будем говорить, возможно, окремо про Украину, будем говорить окремо про Европу, где сейчас миллионы людей, как удается монетизировать свои скіли, Взагалі, сейчас много кто с на полегае, но потому что трябо забыть кто ты был и пригадать себя в себе, у векторі, а что ты умеешь, и кем ты можешь стать. Мы все понимаем, что нам потрібно научиться быть, існувати, бути ефективними эффективными у ситуации экстремальной невизначеності, понимать, Голові, що нам дійсно треба забути хто ми були але все-таки спиратися на свої скіли і давайте ну зробимо такий більш чіткий э, ракурс на якість вед... на питання і на поведінку людей які все-таки опинилися за кордоном людина опинилася за кордоном мати з дітьми так з дітьми зрозуміло це може Азия, ліцеи, возможно, подготовка до вишу. А як бути із своїми власними скілами? Що робити, якщо ти опинилась в Швейцарії, або в Польщі, або в Німеччині, в Угорщині? Да. Так? Монетизувати свої скіли? Слушай, ну я, вот прямо у меня огромное сопротивление, я скажу, как психолог, к фразі фразе, забудьте, кто вы, кто вы были, потому что... Ну, я не могу потерять свою идентичность. Есть мой опыт, есть мои 38 лет работы, мои ценности, моя миссия, которые, они скорее становятся более выпуклые, более актуальны в этой ситуации, да, потому что в ситуации войны и кризисов как раз проявляется, кто ты есть на самом деле. Зачем об этом забывать? Да, ты можешь… Я бы, знаешь, как переформулировала отнесись легче к тому, что ты теряешь, и подумай о том, что ты можешь получить сейчас. Вот так мне как-то звучит э, приятнее, потому что э, мне еще нравится фраза Сократа, по-моему, я могу ошибаться, но в общем нравится мне фраза: э, "Какой смысл в твоих путешествиях, если повсюду ты таскаешь себя?" И э, для меня как раз эта ситуация очень хорошо показала меня в том числе, да, и других людей. Я приехала в Швейцарию поменяла место жительства, но абсолютно не поменяла образ жизни. Я точно так же работаю 24 на 7, у меня уже тут куча новых знакомств с новыми людьми. Здесь я также занимаюсь спортом, потому что для меня это важно это моя какая-то опора. И вот я бы как раз советовала опираться на то, что у вас уже есть, что у вас получается лучше всего. И, но тут тоже нужно понять, кто в какой ситуации оказался. Может быть, кто-то вообще мечтал о Гэпиэр, да, и готовился к собатикалу, и теперь он уехал в другую страну, и есть деньги, и можно, не знаю, обучиться, отдохнуть и так далее. А кто-то, может быть, приехал с последними деньгами или без денег, или с долгом, как я, потому что я только купила квартиру в Киеве, в декабре я отремонтировала. И заняла денег, потому что уверена была, что это легко отдать а, с предыдущими доходами. А, и ну, сказать, вернусь к мысли, а, но при этом все равно важно не бросаться а, лишь бы куда-нибудь и чем-нибудь себя занять, а помнить, кто ты есть, я все-таки на этом настаиваю, а, какие у тебя долгосрочные цели. Ну вот я люблю принимать решения, исходя из того, прошло 10 лет, я оглядываюсь назад. Какую жизнь я прожила согласно этому решению? Может быть, вот в этот момент сложно принять. Вот я, например, приняла сейчас решение, что я все-таки останусь в Швейцарии на год, да, а не вернусь в Киев сразу же, по ряду причин, потому что тут с точки зрения бизнеса, и с точки зрения там, будущего ребенка, я хочу, чтобы он за год учил немецкий, это решение будет лучше. Да. Но это тяжело. Также и в работе понять, если, что дает ресурс, потому что сейчас это очень важно, и на что ты можешь опираться, на какие свои профессиональные качества. Например, если человек вот он наполняется того, что он помогает другим, можно даже получить работу в сейчас в волонтерской деятельности. Вот в гуманитарный штаб, который Help, Help Ukraine в Польше, они реально набирали профессиональных менеджеров, которым готовы были платить, наших да, украинцев ребят, или психологи. Мы, например, наняли в своей команде психолога, к которому можно обращаться лично, за консультациями, а также групповая терапия телесная еженедельно проводится, и мы платим человеку. То есть можно себя найти все-таки в любой стране удаленно. И посмотреть на себя как на продукт, и на какой рынок вы себя как продукт выводите сейчас. То есть нужно сделать... Какие конкурентные преимущества у вас, да? какие другие конкуренты есть, какие предложения есть на этом рынке, какие особенности этого рынка, допустим, в Великобритании. Да? Нужно понимать, что там очень долгий процесс отбора. То есть вам вы отправили резюме, через полтора месяца могут ответить, это нормально, это не потому, что вы не подходите. Или вот у нас принято, чтобы резюме было на одну-две страницы, а там как раз очень детально должно быть все расписано. Эти нюансы нужно учитывать. Посмотреть, провести такой свод-анализ, то есть свои сильные стороны, свои слабые стороны, возможности, которые у вас появляются, и угрозы, да, которые есть. Сделать некий аудит того, что вы умеете хорошо. С какими просьбами к вам чаще всего обращаются. Да, что у вас легко получается. И все-таки... Не менять что-то кардинально, а двигаться в своей профессии, насколько это возможно. Потому что и так пришлось поменять очень многое в жизни. И если сейчас потерять эту еще опору, то ну, будет совсем сложно. Ну, например моя основная работа, да, я совладелица компании SEO, SMO, но параллельно с 2012 года я училась много на психолога, работала, продолжаю работать по, по субботам только, да, то есть я не расширяю практику, но у меня есть какое-то количество клиентов. И если бы я сейчас решила стать только психологом, то в принципе я могла бы это сделать. Но если бы я решила сейчас стать графическим дизайнером вдруг, потому что я когда-то об этом думала, то это была бы очень дурацкая идея, честно говоря, потому что э, ну, мне нужно было бы учиться заново, э, мне не на что было бы опираться. Э, поэтому лучше все-таки двигаться в том направлении, в котором у вас уже есть хороший опыт. Что еще можно сделать? Я, может, у тебя да. да. было ага, названо такие очень важные. Дякую за відвертість і за чесність. Так, тобто, ти не даєш таких залізобетонних порад. А, скажімо так, спираєшся на досвід, на знания, які вже прийшли, нові знання, які прийшли через набуття нового експірієнсу. І я дякую за такі поради подивитися, дізнатися більше про країну і довелося релокувати, так зрозуміти, які особливості країни в якій ти опинилася чи опинився далі спиртися на вої сторони так провести свот аналіз це дуже важлива дуже ційна порада і зрозуміти головне да зрозу треба спираючись на ці поєнти щось робити далі і я думаю що зараз у нашої аудиторії є такі чіткі питання що думабуть навіть рекрутингу так ось я зробила всі ці кроки как какие может идти CV, так как его сприймають, куда можна можно чим чем я хочу заниматься, где я могу быть, например, действительно эффективно, продуктивно а что делать дальше? Який далі будет крок? То есть, ну, если мы возьмем, возможно, в Европе есть такая универсальная ситуация, так, что у певних странах есть свои особенности, Но что делать с точки зрения, ось кроку подания CV, так подания резюме? Які є особливости цей крок правильно, так? Треба просто взяти своє CV, перекласти е, англійською, німецькою на дач, так? Або зробити по-иншому. Прийти до компанії, не прийти в компанію. Які є особливості ось в цьому кроці рекрутингу, саме розуміння своєї конкуренції ось у цьому поинті? Ну, смотри, я бы очень рекомендовала, я не скажу, что во всей Европе вот есть такие правила, в каждой стране разные. Например, в Швейцарии тут вообще в каждом кантоне, даже части кантона разные какие-то правила, условия. И самый лучший способ это найти человека, который уже переехал туда из Украины. И э, смог найти там работу. Ну, в каждой стране есть украинцы, которые когда-то переехали и тоже искали работу. Да? И какое-то количество лет там живут. Катя, Потому я правильно понимаю, что желательно найти певный комьюнистик, людей, которые уже... И тут я могу прям очень много рассказать. Будь ласка. <laughs> может в какой-то момент меня остановить. Uh, я считаю, что нетворк супер важен. И, конечно, можно... Uh, отправить свои, посмотреть, какие каналы, да, есть поиска, потому что они тоже разные. Можно смотреть через LinkedIn. В Европе в большинстве как раз есть там Glassdoor, Sync, сайты, на которых смотреть можно работу, да, но нетворк супер важен, и поэтому обязательно его нужно развивать, ну, потому что... Есть социальный капитал, который у нас был в Украине. Мы приехали, конечно, какая-то часть его осталась, но здесь нам нужно заново приобретать его. И что можно делать? Тоже расскажу на своем примере, кстати, даже не в Швейцарии. Как я развивала нетворк с нуля в Нью-Йорке. Когда я приехала, решила туда ехать первый раз, несколько лет назад. Я попросила сейлс-ассистента, можно сделать это самим, найти всех украинцев в Нью-Йорке, которые есть ну, на, на позициях менеджеров, топ-менеджеров, желательно там, в IT-сфере, потому что мне это было интереснее. И в итоге я ехала в отпуск на неделю в Нью-Йорк. За неделю у меня организовалось 14 встреч. Я попросила написать ее со своего LinkedIn-аккаунта сообщение, которое я придумала, что типа «Привет, я там Катя такая-то, такая-то, никогда не знаешь, какая встреча к чему приведет. Вот, буду рада увидеться, я могу быть полезна тем-то, тем-то». Не знаю, рассказать о том, как работать э, с удаленной командой. Э, и, не знаю, даже об искусстве поговорить, если бы это интересно. Э, в итоге за неделю у меня было 14 встреч э, в разных точках Нью-Йорка. и Я просила встречаться желательно не в кафе, а погулять, и это совмещалась экскурсия плюс знакомство с человеком. И у меня появилось несколько друзей. То есть, когда я ехала туда второй раз, э, мне уже было проще, потому что они меня знакомили еще с кем-то. То есть можно начать с этого, посмотреть, какие есть комьюнити. Ну Можно, во-первых, написать конкретно в LinkedIn, в Facebook людям и просто предложить познакомиться, которые уже живут там какое-то время. А тем более сейчас в странах украинцы объединяются очень. да, вот Волонтерский центр для того, чтобы помогать стране. И нетворк – это еще про то, это прежде всего про то, что ты отдаешь. Поэтому можно идти в этот волонтерский центр и предлагать свою помощь. Опять же, еще до военное время вернусь к Штатам. Второй этап моего развития там нетворка был как раз... Я, я летом жила там месяц, и до того, как туда приехать буквально за две недели, мне сделали интро в Фейсбуке с парнем Саша зовут, и он мне говорит, Кать... Ты могла бы провести лекцию о том, как э, делать правильное резюме ветеранам АТО. Вот они прошли курс э, IT, и э, им нужно сделать резюме, может быть, ты разберешь. А я понимаю, что у меня так много дел, я не успею сделать это э, до Нью-Йорка, но я точно не могу отказаться, ну потому что не могу отказаться, это важный момент. И я, я сказала, слушай, я сделаю, но сделаю это уже, когда я прилечу, и он говорит, так отлично, как, потому что организация, которая это делает, находится в Нью-Йорке Ты можешь прямо у них в офисе при, провести И так я познакомилась с нашими украинцами, которые... Такое объединение, Разумфу Украин, Ветераниус И в итоге через них я узнала, мне кажется, всех украинцев в Нью-Йорке уже за это время, потому что я согласилась что-то отдать, да, я провела эту лекцию, и в итоге получила на самом деле больше, чем отдала. Вот, точно так же, можно искать в странах украинцы в Швейцарии, украинцы в Нью-Йорке, украинцы в Германии, фейсбук-группы, например, добавляться туда, знакомиться, можно искать то, что вам близко, например, тут есть группа Women in Switzerland, да, вы можете тоже искать там, женщины в разных странах, или искать группы по профессиям, там маркетологи в Берлине, гейм направление, направления, ну, вот смотреть по направлениям своей работы, по интересам и, собственно, по национальности, и знакомиться с ребятами, но этим не ограничиваться точно. Uh, и выходить, ходить на метапы местные uh, по своей специализации. Их тоже можно найти в Facebook, их можно найти, спросить у людей, которые там уже живут у наших украинцев, спросить знакомить тоже с местными ребятами. Я тут месяц я уже сходила на несколько ужинов с местными ну, в, в гости uh, к ним, и это помогает быстрее адаптироваться, социализироваться. Uh, тоже планирую пойти на метапы uh, в. Сфері сфере как раз потому что мне это важно питання можно таки, Можливо Більш чутки про помилки ось яких помилок стытися Під час метапу и Під час складання CV и взагалі як в Європі прийнято так з чого треба починати и яких помилок ваникаты угу. Ой, слушай, ну это прям тема отдельного вебинара, как создать, как сделать резюме. Я, может быть, даже вышлю ссылку на то видео, которое я делала. Вам, опять же, можно даже найти человека, который занимается консультациями по конкретной стране, где вы находитесь. Ну, не только пообщаться с местными украинцами, которые делали, но и как искала работу моя подруга, которая тут менеджером была в Украине. Она переехала сюда, в Швейцарию, до войны. Так получилось. И она искала здесь работу и нашла ментора. Просто местных менторов. Это вообще НЖО организации которые помогали друг другу. И она конкретно, со спецификой этой страны поясняла, что не нужно делать, но... Не нужно сейчас а, спекулировать на теме, что мы а, украинцы. А, не знаю, кто как отнесется к этой фразе, но а, мы приезжаем в страну, а, и нам нужно быть конкурентными. Нам сложнее, конечно, искать работу, потому что есть другие украинцы, которые сюда приехали, есть местные ребята, которые здесь находятся. И нам нужно думать о наших ключевых преимуществах по сравнению с другими людьми на эту специальность, которые подаются. Можно посмотреть, например, в LinkedIn, как люди описывают себя в этой стране на, с, с вашей должностью заметить, что они делают, ну, что вам нравится из того, что они делают, как они это выделяют, и как это написано у вас, да, и внести какие-то корректировки. Самая, самая главная задача, вот это в принципе всегда касается военное время. не в военное время люди не выделяют в резюме свои результаты, а пишут функционал, который они делают. Сейчас особенно важно показывать uh, ту ценность, которую приносили компании в конкретных цифрах, фактах и результатах. Дуже дякую. Если мы сможем узагальнити, то делаем uh, такой follow-up уже під час нашей беззади, что нужно знать особенности страны, куда ты едешь. Треба сделать собі свой власний свод анализ, объяснять сильные, слабкие стороны, певные загрозы. Треба з'ясувати все-таки, спертися на те, ним що... так, зрозуміти, що це твои конкурентні переваги, зв'язатися з максимальною кількістю, з релевантною, з адекватною кількістю комьюнити і говорити з людьми, знайомитися, дізнаватися про бізнес ландшафт тієї країни, де ти опинився, звертатися, звичайно, до linkedin і брати максимум информации, себя описывать. То есть, класть себе такие follow и потом же работать с этими материалами. Да, и очень важно обратить на то, как, если подаются на конкретные вакансии, как описаны вакансии. Рекрутеры во всех странах одинаково в плане количества внимания, которое они уделяют резюме, а 8 секунд приблизительно. За эти 8 секунд они должны заметить ключевые моменты, которые отвечают требованиям к вакансии. Поэтому если вы возьмете прям слова из вакансии, если, конечно, это соответствует реально вашему опыту, да, не надо просто скопировать, но конкретно подсветите у себя в резюме э, и в сопроводительном письме э, максимальное соответствие э, тому, что есть в требованиях, в виде своих результатов, в виде своего образования, так, чтобы рекрутер взглянул на резюме и увидел максимальный матч с требованиями. Катя, ты сказала очень важную річ, очень такую річ сензитивную, я бы сказала, а саме подкресла, что если вы хотите все-таки мати конкурентную перевагу, дуже очень акцент на том, что мы украинцы и что мы беженцы. Сензитивный, очень важный период для нас сейчас, но я очень дякую за эту відвертість и за... У меня вопрос, как до психолога, как людям найти в себе силы, подать у в пастку вцелилого. Если вы не про что я говорю, так? когда люди... Я просто, ты пропадает связь, я через Вибач. Так, так, угу. Катя, кто сейчас украинцев, потрапляет в пастку вцелилого? Uh -huh. И это позволяет действительно, продемонстрировать свои сильные стороны, продемонстрировать секретные преимущества. Uh, уникнути... Я отдельно писала uh, статью недавно на тему, как проводить, я ее писала для рекрутеров, uh, я в том числе, мы ее сделали на английском языке, я хочу, чтобы это видели англоязычные рекрутеры тоже. Как проводить собеседование с людьми, которые столкнулись с войной. Потому что собеседование это всегда стресс. И в стрессовой ситуации, они, она, ну, мы и так на, у нас острые эмоциональные реакции, да, у нас такое сейчас, мы чувствительны очень, да, вот дотронься, и спроси, как ты, и ты сразу такой остановился, подумал, как ты, и понял, что херово, простить. И когда ты приходишь на собеседование, это стресс, тебя начинают задавать вопросы, а ты вдруг начинаешь плакать. Uh, у меня такое было, мы пришли с Матвеем в школу. И меня Причем нормально, я вообще все все как бы держусь. мне говорит учительница, как хорошо, что вы здесь уже в безопасности. Я блин, зачем ты это сказала? Потому что в этот момент у меня... Вот это может... Надо понимать про себя, что это может быть на собеседовании. Что важно. Ну, вы живой человек, и там тоже живой человек. И должны... Ну, не должны, но я думаю, что... Ничего страшного не произойдет, если вдруг вы будете волноваться и переживать. Но все-таки стоит подготовиться. Как? Во-первых, пожалуйста, не отказывайтесь от терапии. Если есть, если есть возможность платной, есть возможности бесплатной, потому что эмоции нужно прорабатывать, да? чтобы не получилось так, чтобы их накапливать и накапливать и накапливать. Пришли на собеседование, и там все случилось. Да? Там выпустили место терапевта. Все. Второе. Хорошо бы с кем-то порепетировать. найти. Самое интересное, у меня подруга искала работу в Швейцарии, она в Швейцарии живет. Я была еще в Украине. И я проводила ей собеседование и она после этого ну, прошла, да, потому что я дала какой-то полезный фидбэк как рекрутер, да, ну, как директор рекрутингового агентства, но тем не менее, как человек, который много собеседований провел в жизни. Вот так же с кем-то прорепетировать и подготовиться практически большинство рекрутеров, даже если они не знают, как называется эта модель, стар. Да, стар это Такая модель, по которой проводится собеседование. Это ситуация, situation, target, то есть цель, которая у вас была, action, действия, которые вы предприняли, и result, который вы получили. То есть практически многие задают вопросы на собеседование, а вот расскажите о самой сложной задаче, которую решали, или какой у вас был самый сложный проект, а какая цель была, а что вы предприняли, какие действия вы совершили, а какой результат получился. И держа в голове это, вам нужно сразу описать свой опыт вот такими кейсами, да? чтобы не, не теряться на собеседовании, а уже иметь конкретные примеры, заготовленные по этой модели, с кем-то прорепетировать и... Ну, собственно, уже спокойнее себя чувствовать на интервью. Тем более, если интервью еще на языке, а ну, скорее всего, будет, да, или на английском, или еще на каком-то другом языке, тоже нужно прорепетировать. И еще и желательно с преподавателем английского или немецкого, если вы не чувствуете достаточно уверенности. Ката, очень дякую за такую структурированную ответ на питание. Да. немножко пропадает. Угу. Не слышу тебя. Угу. Тепер уже питання до працювати, коли команда, ну, скажем так, в разных куточках знаходиться Кто-то находится в Украине, кто-то находится в Польщі, кто-то в Немеччине, кто-то в Сарии, кто-то в Нидерландах. Как все-таки, когда появилась работа, появляются проекты, або есть идея, и ее можно реализовать, хотя бы по зібрати как собрать цієї ідеї, біля проекту людей? Как перезібрати команду, або зібрати команду? Как работать в этой ситуации? Можливо, у тебя есть... Пев рекомендации сегодня я ты говоришь я улыбаюсь потому что я думаю спасибо ковиду что он у нас был он подготовил нас к войне uh, потому что мы во время ковида большинство в принципе научились работать удаленно uh, для нашей команды это вообще не проблема потому что все в принципе всегда работали удаленно даже до ковида и кто в какой стране находится без разницы uh, самое важное что нужно в, любой, в любое кризисное время, и особенно сейчас, максимум коммуникации с командой. То есть вот прям чтобы регулярные звонки, звонки по делу, по рабочим задачам, звонки просто поговорить. У нас раз в неделю есть звонок просто поговорить. Как вы, что вы чувствуете? как Есть звонок с терапевтом, да, групповая терапия. Очень важно ставить... С одной стороны, не забывать про будущее и говорить э, о стратегии, хотя сложно сейчас да, какую-то стратегию э, выбрать, но тем не менее. Говорить о тех сценариях, которые есть у руководителя в голове, э, и какие из этих сценариев мы сейчас реализуем. Там, хотя бы в течение месяца что мы делаем, что мы делаем конкретные задачи, мы ставим, называем это спринт э, на неделю какие у нас задачи на день но я заметила что сейчас все настолько в стрессе что задачу нужно ставить буквально на час потому что они забываются даже когда на неделю вроде бы определили в мирное время ну вот есть у тебя скоб задач на неделю и ты себе делаешь то теперь очень сильно расфокусируется внимание все забывается и я поняла, что мне нужно так, сейчас вот это надо сделать. А теперь вот это надо сделать. А теперь Я даже, ну, невозможно сказать, завтра надо сделать это. Вот надо сегодня на сегодня, в этот час. Э, я терпеть не могу микроменеджер. Это вообще не про меня. Это, я бы даже сказала, слабая моя сторона. Я очень плохо контролирую людей. Мне кажется, что если мы о чем-то договорились, то как бы оно само по себе должно выполняться. И у нас такая культура в компании строилась. Э, но нужно понимать, что сейчас психологически, Просто людям тяжело, такой туман в голове, отвлечение. Я сама пошла в комнату сделать одно, забыла, по дороге сделала другое. Поэтому нужно постоянно коммуницировать, говорить, что происходит, делиться результатами позитивными, особенно если они есть. То есть Мы ставим себе результаты на неделю, мы говорим, что мы делаем, мы говорим, что мы нашли, а вот смотрите, класс у нас появилось только то новых клиентов. Это позитивный момент. А вот это мы успели сделать за неделю, а вот это нам нужно сделать. А сегодня мы делаем вот это. И, конечно, объединяться вокруг ценностей. Они очень важны. У нас это delivery care improve, и они реально работают. Тоже кризис всегда показывает ценности людей и компании. Я очень. И, не знаю это настолько в другом мире для ну, какой-то другой мир когда я узнаю что руководители забрали деньги которые оставались в компании уехали и бросили людей Я так, так можно было а, то есть это совсем не про нас мы всех эвакуировали мы всем оплачивали первый месяц жизни проезд а, психологов а, вот все, все что можно всяческая поддержка постоянные звонки. И там подушку безопасности, которая была в бизнесе, мы забрали не себе, да, со а сказали, что вот мы можем продержаться вот столько, но за это время, ребята, мы должны сделать вот это, вот это, вот это, для того, чтобы uh, выплатить, ну, выплатить, встать uh, на ноги и двигаться дальше. Хотя а можно таке питание, знову же, больше про адаптацию, и тому будет питание, таки, плану Мы с многих бесед, интервью, чуємо, что люди, даже дорослі, люди, в состоянии стресса відчувають, переживают регресс. И люди в стрессе чувствуют, как 7 восьмирічна дитина. Я почула твою тезу про то, те, что люди больше розфокусовані, и люди даже очень ефективні, что забывают, не могут в таком дистресі мы находимся а якось с твоего можливо, є якийсь кейс твоего опыта, як працювати можливо з людьми можливо навіть покроково якщо вони відчувають такий дистрес як їх ну можливо повернути хотя частково до стану эффективности, до военного да, да да я как раз писала я терпеть не могу тему выгорания, а там как раз выгорание основано на дистрессе, потому что я писала на эту тему дипломную, и я знаю, что это, в отличие от всех тех статей, которые часто на эту тему пишут. Что нужно делать? Первое, я скажу, что мы сделали, что мы хотим сейчас сделать. Ну, кроме того, что психологическая поддержка, всячески. А мы еще йогу в компании сделали, чтобы отвлекать люди. На час расслабились, подышали перед сном, да, и заснули спокойно. Еще, еще, еще мысль мне ушла. Кроме, да кроме постановки вот этих вот коротких вот видишь я уже впала в состояние семилетнего ритма говорю <с одно много тань много тем что мы начали замечать люди ну мало того что очень много нужно решать каких-то бытовых новых вопросов во вторых просто впадаешь в состояние когда ты не можешь ничего делать у тебя нет энергии и ну, либо берут там выходной или заболевают, и мы говорим, так, давайте это легализируем э и, э и сделаем дежурство. То есть над одним проектом, допустим, у нас над одной вакансии, давайте будет работать, э Вот мы буквально сегодня это обсуждали, два рекрутера и два сорсера, да, и они и будут менять посменно. То есть давай, ты э работаешь там какое-то время, а потом понимаешь… Что ну, реально нужно отдохнуть, вывести родителей, встретить кошку, которую перевозят, или просто ну, мы, многие оказались в других странах, а мы настолько заняты, что некогда, мне лично тоже некогда быть и вообще посмотреть, осмотреться. Да, А ресурс где-то черпать нужно. И вот в состоянии дистресса очень важно черпать откуда-то ресурс. Поэтому я хочу там взять три дня отпуска на следующей неделе. И ну, хотя бы поехать и отвлечься от всех задач спасения бизнеса, людей. И немножко заняться и собой тоже. Поэтому давать людям отключаться от всего и отдыхать. Да, вот сделать какую-то посменную работу, четырехдневную работу э, в неделю. Потому что никто сейчас, ну, нужно признать, во-первых, признаться себе, э, что при, признать это в команде, что работать на 100% или там 150%, как мы работали раньше, абсолютно невозможно. Ну, хорошо бы хотя бы на 80%. И то не факт. А ну, и для того, чтобы все-таки хотя бы на 80 работать, нужно понимать, на что, на что ты можешь опираться. Я думаю, эти темы уже были. Ну, возможно, не все слышали. Понять, что важно. Вот для меня важен спорт, я буду заниматься спортом. Все равно там йога, спортивный балет, спасибо, что организовали его онлайн. Там важно кому-то ходить много надо идти ходить. Кому-то хочется пойти в музей, ну, сходите в музей, посмотрите без чувства вины, потому что ну, тоже важно надеть маску на себя, потом на ребенка, чтобы у себя был ресурс спасать а, кого-то другого. Катя, дякую. И я еще ну, разумела, кто Торкается цієї этой Так, много кто торкается, але эта тема, она такая невечерпная. И ты знаешь, кожного разу важно про це говорить, потому что ты понимаешь, что тебя понимают. И понимают твои коллеги, твои що что розуміють. Розуміють твої твої у тебя появились такие задачи, завдання, которые никогда перед тобою не стояли. 44 сценаріїв і у кожного він свій свої складнощі і ти ніколи ну в довоєнні часи у тебе була чітка логістика щодо дітей так кому до школи кому до до додому у тебе була чітка логістика розуміння де ти працюєш де ти відпочиваєш де хобби і все решта так. тепер все важко тепер треба налаштовуватися і ти ще іноді відчуваєш себе устроеною дитиною і хочеш на ручки и особенно тяжело хотеть на руки тем, кто вообще ну, лидер в своей команде и кому иногда ну, доводятся точки своих работников. я хочу тебе задать таке тоже тяжкое вопрос, ты начала уже на него отвечать, а где брать ресурс керівнику? Mm -hmm. Можно так теж структурованно, где брать энергию, чтобы чувствовать себя физически и ментально эффективным? Mm -hmm как раз сегодня утром мы шли с ребенком в школу, он мне ныл <смех> о том, что ему идти в эту школу, на немецком все. И почему мы приехали мы в эту Швейцарию. Говорю, ты хотела жить в Швейцарии всегда, и тут сюда было куда ехать. Может выбрать какую-то другую страну. И я говорю, Матвей, смотри, я для тебя сейчас, у тебя все хорошо на самом деле. Я для тебя основная опора. да, И мы руководители опоры для своих сотрудников основная. А, а на кого мне опираться? Почему я приехала в Швейцарию? Потому что здесь мои лучшие подруги. Я могу позвонить или там прийти, потому что они рядом, да, и поныть. Мне нужен кто-то, кому можно там не знаю поныть, получить поддержку, пироженку, которую они принесут. Вкусный кофе и так далее, да, или помогут что-то добыть. Вот я переезжала в квартиру, но мне подруга добыла кофемашину. прям было суперценно для меня. То есть кто-то, на кого можно опереться. Терапевт. Тоже очень важно. Я сама терапевт, и я сейчас и работаю терапевтом, то есть ко мне все равно обращаются. Я выступаю с одной стороны таким контейнером где-то эмоций, да, и, и, и мне нужен кто-то, кто может меня сконтейнировать, ну, все мои какие-то переживания, на кого я могу опереться. Алло, алло, ты пропала? Я на связи? Я думаю, да, это у меня пропало или, или ты? Слышно меня? Все хорошо? Алло. Алло. Я теперь а. уже слышу, Катя, я уже на звездку, а. так, так. А, да. Во-первых, конечно, что, что в мирной жизни помогало, и что из этого можно организовать и в другой стране тоже и, ну, это использовать как ресурс и найти близких людей, на которых можно все-таки опираться. Катя, мы говорили с колишним нашим экспертом про то, что зрозуміло, что ресурс можна брати, з цим більш менш зрозуміло. Такі витвори, в які витікає наш ресурс. Іноді непомітно, іноді помітно, ми щось робимо, іноді навіть усвідомлено. Так. На твій погляд, де в нас саме ці витвори, так, отвори. Потекая наша энергия, наши ресурсы. Как, если особливы вот и тебе треба отрымать у фокусе свою команду. Как закрыть эти отвори, не дозволяти энергии вытекать? У вас тут прям про не закрытые, что это можно говорить. Ну, uh, например, uh, опять же на себе скажу. Я довольно сильная, да. Я не создана для кризисов. Я в них очень мобилизируюсь. Uh, но ну, я это принимаю, понимаю про себя, и я могу с этим работать. Есть, есть люди, которые не позволяют себе позлиться. Да? Вот я думала, что мне даже было бы проще, если бы у меня не было ребенка, остаться в Украине и идти воевать, стрелять просто. Потому что я была бы в гармонии со своими чувствами. У меня куча злобища, и хочется идти и убивать. Да, тех, кто на нас нападает. Это как-то очень гармонично. А когда у тебя куча зловища здесь, а ты убивать как бы некого, а если еще человек не понимает, что у него это, там это есть злость, или он не позволяет себе переживать горе, которого сейчас очень много, то очень много энергии уходит на удерживание этих чувств. Да, чтобы там не расклеиться, не показать команде, не показать ребенку, что тебе тоже тяжело, и ты не справляешься. Вот прям куча энергии сливается на, на, на удержание всего этого в себе. Поэтому очень важно проявлять свои эмоции, то есть находить какую-то такую форму терапевта, не знаю, подушку побить, найти место, где поорать. В конкретные действия с агрессией вообще очень хорошо ее в работу как раз направлять, да, как-то вытапливать. Вот, да, ну на это как минимум. На то, что э, когда сталкиваешься с своим бессилием, когда читаешь огромное количество новостей, да, и ты понимаешь, что ты не можешь контролировать э, жизнь, что она нелинейна, э, вот тут ты поступаешь хорошо, и хорошо получается. А ты вроде как строил, строил свою жизнь, поступал хорошо, а получилась херня. М и э, как бы ты с сталкиваешься с этим бессилием, с одной стороны, принять, что не все мы можем контролировать, к сожалению. С другой стороны, найти какие-то зоны, которые мы можем контролировать. И опираться на это тоже. Гарна порада, дякую саме спиратися на то, что мы можем... И, понимаете, это уже разочарование, очень сильных разочарование, они у нас еще будут. И эти разочарования, эта и... невизначеність, это и... наша и... единица. И... И... И они есть, будут, и нам треба до этого не Катя, а будь ласка, порадь, а в каком фреймворте сейчас варто, можливо, быть, работать с командою, которая релокована, або, может навіть десь даже где-то собрана в Украине, але через такую нелинейность, через такую спонтанность, хоуты хочеться знать, как лучше работать и знать від експерта Uh -huh. Ты имеешь в виду инструменты или... Так, ну, возможно, если люди працювали в формате, так и они привыкли, то, возможно, это просто универсально. Это топовая сейчас тула, да, в якій треба в Этот фреймворк, он, кажется, универсальный. Он как раз такой кризовый, кризоменеджментный сейчас. Або, возможно, ты дашь якісь какие-то поради, которые які, какие-то выникли сейчас, возможно, такие неочекованные, и они помогают выполнять, так, працювати в формате джеканбан, чем ты можешь поделиться? Uh, ну кто что использует, можно джиру, можно у нас инструмент Zoho Projects, мы просто пользуемся зоха в принципе. Uh, я после каждого звонка я стараюсь сделать follow-up о чем мы договорились по задачам, кто ответственный, uh, кто ответственный за задачу, а кто исполнитель какие сроки, и это может быть от файлика Excel, да, если еще нет какого-то инструмента, что же теперь не откладывать задачи, до того инструмента, в котором работали, Jira, Trello. Но важно, как я говорила, какие-то очень короткие спринты недельные. Вот мы и Созвоны, то есть Я созваниваюсь со всеми там, отдельно, с командой маркетинга, с, с командой аккаунт-менеджеров, со всей командой. И со всеми мы определяем задачи на неделю, результаты, и все это заносим вот, в фоллоуап и в систему. Честно, сейчас даже не всегда хватает времени занести это в проектную систему. Но мы делаем просто больше звонков и больше коммуникаций в, в процессе по задачам. И по крайней мере я высылаю всем фоллоуап, о чем мы договорились. Uh -huh. Тобто комунікація, фіксація. Ну я скажу по своєму досвіду, что я раніше використовувала ді він у меня був в телефоні, и ось днями я перейшла на трело. Я чему-то зрозуміла, це таки був для меня знайомий. Uh -huh. Така тула Вернулась, Я зрозуміла, что я собі так допомагаю фіксувати, фіксувати, що я напланувала, что я уже выполнила, ставить певні uh -huh. світлофор. Слушай, ну, кому что я, я себе ставлю э, буквально заметки в телефоне с чек-листом Да когда можно отмечать и это тоже успокаивает Вот есть какая-то зона которая заспоко я, я то да, ну, да. ставить э, галочки Катя, у нас еще несколько хвилин залишилось, и могу наиболее наикладнейше питание как говорить с командой про мои май... так как як с командой «Майбутнёй», главное — говорить с людьми. И, можливо, ты порадишь, как говорить про майбутнє, которое не является светлым, как говорить, что не совсем приємні, которые будут визначатися на людях. Угу. Слушай, ну честно говорить. Uh -huh. Честно и открыто, и признать в этом свою какую-то уязвимость тоже как руководителя искать вместе варианты, предлагать варианты. Ну, например, я говорю, ситуация такая. У нас денег столько-то, хватит их на столько-то. Что мы планируем делать? Раз, два, три. Вот теперь вот этот сценарий мы реализовали, получилось что то А тут не получилось. А нужно еще вот это. То есть постоянно, ну, вот постоянно коммуницировать, что мы делаем насколько там, не знаю, что мы, вот реально мы стараемся максимально сохранить команду всю, и чтобы все работали долгосрочно и остались в команде, и мы все объединяемся вокруг этой цели, это наша долгосрочная цель, но на самом деле мы не особо даже не поменяли нашу стратегию, потому что я... Мы как руководители все понимали, что мы 8 лет живем уже в стране, в которой война, и все уже как-то еще сильнее назревало, и мы с прошлого года уже ставили себе стратегию в стратегию страновые риски, а что если? И... Мы уже начали в прошлом году работать глобально, но ну, более активно работать глобально. Да? И в этом году мы планировали просто это усилить. Там было у нас, допустим, 30% вакансий мы закрыли в других странах, не в Украине. А думали в этом году закрыть 80%. Но теперь, похоже, все 100% придется закрывать, и мы начинаем это делать очень ускоренными темпами. То есть мы говорим, что наш фокус сохраняется, но сейчас мы делаем там, акцент на этом. Вот такие эксперименты, вот эти эксперименты удались, эти не удались. Это Есть такое сценарное планирование, вообще планирование будущего. Там есть четыре степени неопределенности. Первая степень – это прогнозируемое будущее. Второе – это есть несколько вариантов. Третье – это диапазон вариантов. И четвертое – вообще ничего не понятно. Вот мы где-то третий 4 вот третий это когда, допустим, вы выходите на новый рынок в Штаты, да, и можно какое-то исследование провести, но все равно максимум информации, ты вот все информации не соберешь, поэтому ты для себя определяешь какие-то возможные сценарии и индикаторы по этим сценариям, да, и, и, и смотришь, куда движется, ага, вот скорее по этому сценарию идем, по этому сценарию мы делаем то-то. А на четвертом уровне ты даже сценариев особо не можешь прописать, а можешь просто собирать какую-то информацию ключ ключевую да, там, э и смотреть. Ага, происходит сейчас это, делаем это, а теперь вот это, делаем это. Но не так, чтобы совсем в хаосе находиться, все-таки какую-то себе головную линию выбрать, но э это такое прям время э экспериментов. Катя, я дякую за відповіді. Я розумію зараз, що якраз ця порада про сценарный план, вона згадалася, так, структурувалася і вона буде дуже корисна і нам, безпосередньо команді КГРУП, і я думаю, що і нашим слухачам, тому що ну, взагалі тим, хто вступає до роботи командою або персонально засвоює новий ринок, або намагається з'ясувати, що робити зараз на українському ринку, взагалі ці четыре сценарного планування, будуть дуже корисні. Я хочу, Катя, подякувати тобі за цю зустріч. Нагадати, що в нас була сьогодні Катя Осачук, Катерина Осачук, CEO ЕСАНІ Индіго Тех Recruiters, член консультаційної ради IT-інвестиційного фонду Unique Tech Family, практикуючий гештальтерапевт. Катя, дякую особливо психологічні поради, які впліталися сьогодні в суто робочі рекомендації. Катя 15 років, більше ніж 15 років успешно масштабує команди, показники впознаваниями, навіть в цей час экстремальної невизначенності. Катя проводить и HR-процесси в IT-бизнесах і дуже добре знається у Поєднує в собі знання та досвід психолога економіста маркетолога и менеджмента що ми сьогодні відзначили Катя дуже дякую за відвертість за чесність за теплоту да. за бажання бажання допомогти бажання допомогти людям адаптуватися в Україні і поза її межами бажання наблизитися один крок до перемоги яка нам сьогодні дуже важливо незалежно від того сценарію який ми обрали да. дякую Катя дякую ну, я... Мы будем продолжать наши встречи в нашем проекте, в нашей инициативе. Ц... Як вы будемо чекати? Будем ждать, Катя, с тобой, с участниками. Все будет Украина, слава Украине, залишайтеся живы, здоровы и до зустрічі. Папа. Папа. Катя, оду... обнимаем командою. Папа. Спасибо, спасибо, да, кови. Да, мне только и не хватало новая криза, папа -па.